Движение крови совершается в определенном направлении. Это достигается наличием в сердце клапанов. Продолжение движения крови из предсердий в желудочке регулирует створчатые атриовентрикулярные клапаны. Каждая створка такого клапана прикрепляется сухожильными нитями к сосочковым мышцам на внутренней стороне стенки желудочка. Благодаря этому клапаны открываются только в сторону от предсердия к желудочку. При сокращении желудочка. Створки клапана смыкаются под давлением крови. Сухожильные нити при этом натягиваются и удерживают клапаны от прогибания. Это препятствует обратному току крови в предсердии. В правой половине сердца находится трехстворчатый клапан, в левой – двустворчатый, митральный. Полулунные клапаны расположенные между желудочком и выходящим из него сосудом. Они состоят из трех полулунных заслонок, имеющих вид карманов, направленных в сторону сосудов. Заслонки свободно пропускают кровь из желудочков в артерии. При расслаблении желудочка края заслонок под давлением крови из артерии соприкасаются и подобно наполненным карманом закрывают отверстия, препятствуя обратному току крови в желудочек.